Всем привет, вы на канале Sunset Sailors, с вами я Макс Репьев, позади меня Святослав Плетинский и сегодня мы приехали на жилой комплекс Sun City. И сегодня мы с вами хотим поговорить именно о нем в ключе, зачем он вообще нужен, кому он подойдет и стоит ли его покупать. Потому что перед именно съемкой этого видео мы посмотрели достаточно много обзоров на ютубе и такое ощущение, как будто ребята просто пересказали брошюру, рассказали какие-то свои эмоции и больше ничего они не сделали. Благо у нас большой опыт, мы занимаемся международной курортной недвижимостью и мы можем его сравнить много с чем. Мы можем сравнить его с Дубаем, с Турцией, с Москвой, с Кипром, да много на самом деле с чем, его можно с Лос-Анджелесом даже можем. Его. И хочется сказать, что это действительно один из лучших комплексов в Сочи, как минимум по фасаду, так и по внутренней отделке. И огромный плюс, что здесь большая территория. И мы сегодня с вами об этом обо всем будем разговаривать. Будет у нас такой душевный обзор, поэтому вы можете пойти налить себе чайку, там, печенье каких-нибудь еще наложить себе в пялочку. И, значит, давайте знакомимся. Другой комплекс Сан-Сити. На самом деле запроектирован он был в 2011 году и для 2011 года, именно для Сочи, сам проект действительно уникальный. Потому что на тот момент строили высотки в Дубае, а в Сочи строили, только начинали строить Олимпиаду с низкоэтажными зданиями. А здесь мы с вами видим действительно футуристичную, очень красивую стекляшку. Очень круто начиненную, с действительно комфортной внутренней территорией. И это было запроектировано еще тогда. Сам проект, конечно, был построен где-то в 2016 году, может быть, в 2015-2014. Потом он обрел некий статус заморозки. И начал продаваться он, буквально, может быть, с годик назад. Но, если даже мы его будем сравнивать с дубайской недвижимостью, то здесь есть огромнейший плюс. Потому что здесь есть территория. Помимо внутренней начинки, есть и внешние. И вот здесь вот сейчас Святослав, наверное, войдет в кадры и расскажет, что территория здесь действительно большая и обладает большим коэффициентом. Да, я читал брошюрку, я сейчас вам все об этом расскажу и а, понятно, что это ультрасовременное навороченное здание, да, но... А... Мы сейчас вам все расскажем, что здесь есть, но упор не на это, потому что, например, если вы покупаете Range Rover, ну, понятно, что у него есть фары, которые хорошо светят, есть там салон кожаный, все навигация. У него там, все навигация, все у него добротно сделано. Что об этом говорить? что вам это даст в любом здании, которое продается за минуточку от 625 тысяч рублей за квадратный метр на данный момент, понятно, что там есть все. Есть и консьерж, есть крутые лифты, есть крутой рецепшн, который мы, кстати, вам покажем. Мы покажем вам еще и планировки, покажем вам вид на море которая, кстати, находится у нас буквально на расстоянии 500 метров. Там находится свой собственный частный пляж, к которому есть собственный фуникулер. Который будет скоро, возможно, работать. Да, и просто хочется сказать, вот в этих обзорах, которые мы посмотрели, там вот говорят, здесь замечательные лифты, здесь вот такая крутая отделка, здесь то, здесь все. Но когда вы рассматриваете недвижимость в этом сегменте, это априори и так есть. Важно при покупке такой недвижимости эмоции, которые вы будете испытывать, владение этой недвижимости. И мы сегодня с вами сравним соседний актер Galaxy, сравним Королевский парк, сравним сам по себе его красавец Сан-Сити и вообще ну, какой-то вывод сделаем из того, стоит он этих денег, не стоит он этих денег, стоит ли его покупать или не стоит. Ну, это будет там чуть позже, то есть по мере всего обзора. Вы, я надеюсь, уже пьете чай, кайфуете и просто наслаждаетесь видом, потому что это реально одно из лучших э, и красивых зданий именно в Сочи. Да, кстати, вопрос... Подписчикам, как вам вообще Макс в костюме? Мы сегодня даже, как говорится, подстать объекту, решили костюмчики одеть. Ребят, смотрите, давайте-ка начнем, чтобы вы понимали, где мы находимся, что сейчас будет происходить. Вот это паркинг, вот это вот у нас улица Курортный проспект, который там у нас шумит, это въезд не для проживающих это въезд для таких как мы для риэлторов это въезд для гостей которые будут здесь ходить фитнес кстати здесь у нас достаточно крутой фитнес долгожданный фитнес анкор фитнес это сеть премиальных фитнес клубов площадью две с половиной тысячи квадратных метров он будет располагаться именно здесь уже открыто бронирование начальная карта 75 тысяч рублей стоит годовая карта когда он запустится, ценник Да, но давай сразу скажем, что сегодня 30 ноября, и мы снимаем этот обзор. На сегодня цена 75 тысяч за годовой абонемент. Да. Дальше он поднимается до 110. Если вообще, в принципе, говорить именно про фитнесы в Сочи, то то же самые сильные люди, которые находятся в жемчужине, стоят 100 тысяч в год. Здесь, по сути, та же самая цена, но совсем другой уровень качества вообще всего этого. В принципе, как и во всем доме, и мы когда будем с вами сравнивать объекты недвижимости, стоимость квадратного метра и всего остального, вы поймете, что здесь он во многом выигрывает. Есть, конечно, какие-то моменты, но они вот нивелируются. Итак, продолжаем. Собственно, если вы, собственник квартиры, вы заезжать будете через центральный въезд по красоте, э с кайфом, вот там, с пропуска, там находится трехуровневый подземный паркинг, вы заезжаете, доезжаете вот до этого места, паркуетесь здесь либо на паркинге, если вы купили парковочное место, а дальше... Его еще не всем продают, кстати. Это да. ну, потом и здесь, кстати, еще и студию не так-то просто купить. Если вы захотите купить здесь студию, которые идут здесь от 27 миллионов рублей, вам ее просто так не продадут. Через несколько минут вы узнаете, почему здесь просто нельзя а, взять и прийти в студию, если у вас есть 20 000 000, 27 миллионов рублей наличкой. Так вот, вы припарковали автомобиль вот здесь уже вас заметил консьерж, подъехал сюда на гольф Гольфкаре, не дай бог еще у вас какие-то пакеты в руках, это само да. собой. И он вас уже стоит здесь, ждет и везет 50 метров до входной группы. группы. Ну, да. короче, это такая фишка. Я смотрю, некоторые собственники, мы здесь уже несколько дней тусуемся с Максом, некоторые собственники этим пользуются, а садятся, такие, ха-ха-ха, классно, а некоторые такие, нет, типа, я на спорте, я, я сейчас на лифте на 30 этаж, пешком пойду по лестнице. На самом деле, это очень удобная история, потому что в Сочи, как вы знаете, есть сезон дождей, и то же самое, например, зимнее время, то есть там 4, может быть, 3 дня в неделю идет дождь. Поэтому, если вы не хотите промокнуть, у вас там какая-то дорогая хорошая обувь, вы не хотите ее испортить, или ну, куда-то вы идете, например, на мероприятие, мероприятие, ну, в общем, куда-то идете, и не хотите промокнуть, то как раз-таки гольф-кары именно для этого и нужны, чтобы с пакетами не тащились по этой плитке и так далее. Как бы, да, 50 метров, вроде, ну, небольшое расстояние, его можно и так пройти, но сделано вот даже мелочь, это продумано. И вот как раз Святослав, затронул тему, именно почему нельзя много что купить. Здесь очень трепетное отношение самого собственника объекта недвижимости, вообще это группа компании Aspir, и здесь они выбирают соседей. То есть вы можете обладать большими ресурсами, вы можете обладать большими количеством там, денег и всего остального, не факт, что вам здесь продадут. То есть вы смотрите объект, вам нравится, вы изоляете свое желание, и дальше идет процесс согласования. То есть люди хотят видеть здесь качественные соседей, качественное обслуживание, качественные сервисы, чтобы все, короче, друг с другом жили э, в гармонии и кайфовали вообще от владения недвижимости. Хочу все-таки продолжить про территорию, рассказать вам немножко. Я же подготовился, дорогие друзья, смотрите, читал. Понятно, что здесь есть, у нас находится несколько детских площадок, классных, все удобно, с лавочками. Сейчас пойдем пройдемся. Почему я с этого места пока что не ухожу? Здесь у нас сверху находятся две спортивные площадки, да, и можно и в футбол поиграть, можно и в волейбол поиграть, в и в теннис. баскетбол, в теннис, теннисный корт здесь у нас сверху находится. И вот эта вот интересная штука, кстати, в некоторых обзорах, которые мы видели у ребят, ее называют, видимо, по аналогии, да, вот тут смотрите, какие детские площадки, классные, но если присмотреться, дорогие друзья это у нас не совсем похоже на детскую площадку хотя, наверное, мой сын бы здесь кайфовнул бы, полазил бы, побегал это у нас специализированная навороченная площадка для выгула собачек, чтобы вашим той было не скучно. Они здесь бегали по вот этим штучкам. Короче, ребят, это площадка для выгула собак, чтобы вот все какашки, все вот это вот было именно здесь. И плюс им было не скучно, они здесь у вас занимались. Ну, короче, такого нет вообще ни в одном жилом комплексе. Но в жилых комплексах то понятно, этого нет. А на самом деле в том же самом Нью-Йорке, когда ты идешь по набережной Гудзоны, очень много вот таких вот площадок стоит. И ты просто приходишь туда, отпускаешь своего пса, он там бегает со всеми, значит, там знаком, что-то делает, и ты вот, например, там занимаешься своими делами. То есть ты при этом можешь у тебя собака гуляет здесь, ты играешь теннис сверху, вон там, и при этом контролируешь, что он делает. Элитная собака. Элитная собака. На самом деле собака может быть элитная, может быть подобрана именно со двора, и она будет точно так же любима. Какая разница, элитная она или нет? Совершенно. Главное, чтобы она вот была своя и вот. Совершенно верно. Давайте все-таки немного расскажем вам про данный объект пока мы уже туда внутрь не зашли это у нас как вы могли заметить уже 30 этажное здание что вы понимали это самое высокое здание в краснодарском крае вот так вот 28 этажей два этажа пентхаусов 3 процента этого здания нижние этажи занимает у нас здесь коммерция а по территории 16,8% занимает на территории здания, все остальное отдано под озеленение, вот, собственно, под все то, где мы сейчас с Максимом стоим, прогуливаемся и снимаем вам видеоролик. То есть 85% здесь у вас территории. Это очень круто, этим может похвастаться далеко не каждый жилой комплекс. У нас есть некоторые крутые объекты, но у них вообще нет никакой территории, просто вокруг пожарные проезды и все. Как мы их можем называть элиткой? Кстати, для тех, кто любит писать, что вот у вас там маленькие квартиры, студии, еще что-то, это не бизнес-класс, не элитка и так далее. Минимальная площадь здесь 38 квадратных метров, максимальная 135 квадратных метров без а учета вот и пентхаусов. Нет. Это вот хорошее а? дополнение, а? да, ты прям Хотел вовремя выигрался, да, потому учета. что самый большой, самый дорогой объект недвижимости находится наверху вот там. А и стоимость он обладает... пентхауса один не скажем мы скажем об этом потом мими мими мими -ми -ми -ми и сюда 600... в общем там полторы тысячи квадратных метров да кстати вот Подожди, подожди, интересно. давай вот а, еще поговорим про территорию. Потому что давай. мы, в принципе, сейчас стоим, вот а, мы затронули достаточно хорошую тему, именно территорию, почему это интересно и зачем это нужно. Да. А, здесь действительно всего 16% уходит под само здание. Остальное, как вы видите, если вот мы просто с вами посмотрим вокруг, это все территория, и она действительно большая. При этом она еще не закончена. При этом вот эта зелень, вот этот холм сверху, это также территория жилого комплекса. И вот за вот этим а, рыжим забором это также территория жилого комплекса. Что там планируется, что там будет, мы не можем пока вам говорить. Да, но тем не менее, знаете, что это такой промежуточный вариант в дальнейшем территория будет преображаться, будет выглядеть на еще красивее. То есть она сейчас неплохая, но будет выглядеть еще но лучше. Но то, о чем мы вам можем сказать, так это вот это здание. Обратите внимание, которое находится за моей спиной, трех-четырех-трехэтажное здание, оно будет полностью снесено, а за место него будет построено шестиэтажное здание на котором, на первом, во-первых, оно будет в какой-то общей стилистике с этим зданием с основным, то есть, возможно, там будет или стекла, еще чего-то, на первом этаже планируется премиальный детейлинг-центр, на втором, третьем, планируется ресторан на верхнем этаже, и посерединке планируются какие-то коммерческие помещения для того, чтобы там, не знаю, можно было арендовать. И у тебя был крутой офис. Но сити. еще стоит, наверное, сказать, что именно коммерческие помещения тоже, так, так как и собственников, ребята очень хорошо отбирают коммерцию. Оп, стоп, секунду, я тут сломал наш подвес. Бывает. <с> <с> Сейчас, момент. Опа. Так вот, а, что я хочу сказать, что коммерцию выбирают точно так же, как и жильцов. И просто абы кого сюда не запустят. То есть вы ремонта телефонов здесь не увидите. То есть здесь будет исключительно хороший ресторан. Здесь уже договорились с исключительно хорошим фитнесом. И много-много интересных вот таких вот штук. Для того, чтобы вы просто комфортно жили именно в своем комплексе, здесь это все будет Мы очень долго на самом деле идем внутрь, но тем не менее хочется именно много рассказать про комплекс Не знаете, вот не уложить вот этот обзор там в 4 минуты, пересказать брошюру А именно рассказать, что ты чувствуешь, находясь на этой территории Ты здесь чувствуешь, что ты успел по жизни, это точно это имиджевая недвижка, то есть, для да. кто покупатель, для чего покупать. Ну как для чего? Для того, чтобы вы просто фотку делаете и, и, и пишете, приезжай ко мне в Сочи на выходные или просто вот, вот в квартиру в мою. Просто в новую, вот, да, хочется мне сказать, вот когда люди говорят, что я купил квартиру в Сочи, вот в голове рисуется именно картинка вот такая. Вот такая вот картинка. Да. Не то, что ты купил себе какой-нибудь жилой гараж где-то там. А когда ты говоришь о том, что у меня есть квартира в Сочи, люди у себя в голове рисуют именно такую недвижимость. А это у нас, ребятушки, на секундочку, кроме тут большого количества стекла и всего, это у нас называется двуобъемный фасад, потому что у нас есть вот первый объем внешний из стекла и внутренний, кстати, призван для того, чтобы э, гасить уменьшать, звуковые да, колебания, уменьшать количество да. звуков, то есть реально комфортно, классно, ну и плюс понятно, что все это стекло с напылением идет, вам там не жарко, э, летом, зимой не холодно, все замечательно, круто и классно. Мы подошли на самом деле к детской площадке, и здесь, вот про нее тоже как бы можно, конечно, заострить внимание, можно даже на качельке покататься, покачаться. Но тем не менее, как бы в этом нет особого смысла. Она просто есть. Ваш ребенок здесь не пропадет, за ним еще точно так же будет прислеживать охрану. То есть он не выбежит на территорию куда-то там, на дорогу и так далее. То есть он здесь будет под присмотром. И самое главное, что контингент детей, которые здесь будет собираться, будет такой же, как и ваш. То есть никто не отберет у вашего сына самокат. Телефон. Или... Ну на самом на самом деле это приятно. Подожди, а у тебя телефон хоть раз вообще вот отрабатывал А у меня один раз. Я от машины еду до офиса, я от офиса машины домой. Не в детстве. В детстве я имею в виду телефон вообще вот. Ну у меня не было телефона, Макс. Ну ладно, я. Жил простым детством, без телефонов. У меня первый телефон появился во сколько-то там лет. Ну, ладно, короче, тут немножко мы о детстве поговорили. Да, смотрите, дорогие друзья, подходим к самому зданию. Понятно, что все это дело замечательно, круто выглядит. Кстати, на 25-м этаже, который вы сейчас не готовы точно показать пальцем, и мы тоже находится. у нас келлеры. Келлеры – это кладовки, кладовки простыми словами. То есть, если вы переживаете о том, что у вас слишком большой гардероб, который не помещается в, ваш, в вашу квартиру, какой-то площади, которую вы здесь, возможно, себе выберете, вы можете дополнительно снять и купить себе келер и хранить часть гардероба там. Или переживайте за вашу зимнюю резину. Также, пожалуйста, кондиционируемые кейлеры по 300 тысяч рублей за квадратный метр. Можно место. сигары На 20... хранить. На 25-м этаже. Да, сигарную комнату, винную комнату, вообще. Все, что погреб можно у нас сделать, или, если, например, вы не хотите черкашами от лыж, например, и сноубордов испортить свою... там дорогой ремонт, то точно так же вы уносите себе в Келлер. А Келлер, кстати, недорого абсолютно стоят, Но по сравнению с самим именно лотом недвижимости, то есть он, я считаю, именно здесь необходим. Кстати, по поводу лыжного борда, который вы захотите на своем, естественно, рамном внедорожнике возить на крыше. и купите парковочное место и будете там парковаться, есть особенность по паркингу. Мы ее вам покажем, когда перейдем к паркингу, мы тоже вам его покажем. Реально ну, классный паркинг, но с одним нюансом. Да, нюансик там действительно есть. Хочу сказать, что на самом деле именно на самой территории курсирует постоянная охрана. Просто так вы сюда не заедете. Даже если вы передадите карточку своему другу, подруге или еще кому-нибудь, он тоже сюда не зайдет. Это особенность именно безопасности в комплексе. То есть... Здесь, например, квартиру сдавать будет крайне сложно. И именно концепция самого комплекса такова, что он собирает контингент людей, которые будут здесь жить. Смотрите, это у нас различные прилегающие территории, озеленения и помещение и лестницы к нижней части комплекса. Вот конкретно здесь планируется в ближайшее время открытие ресторана. Там у нас находится Incore Fitness, про который мы уже вам сказали. И вот Конкретно вот эта терраса, она будет зонирована зеленью, здесь будет находиться ресторан. Пока еще неизвестно какой. Но хороший. И будет располагаться он вот здесь, с вот этой террасой. То есть вы выйдете отсюда, на самом деле видно море. И самое главное, что здесь никто не будет вас, опять же, тревожить. Никто не будет ходить мимо с кругами. То есть здесь будет именно публика, которая будет здесь жить. Вот. Еще знаете, что хочу сказать? Для многих, например, есть вопрос именно в выборе. Что купить? Королевский парк, Актер Гэлакси или все-таки Сан-Сити? И да, он находится не на первой береговой линии, но при этом обладает выходом к морю. Собственным. Собственным пляжем, кстати, который ребята сейчас там доделывают. Вторая линия. Больше плюс, чем минус. Потому что здесь, на территории, люди с кругами ходить не будут. В Актере Галакси, в Королевском парке это встречается. И, кстати, мы продолжим сравнение. Уже когда будем находиться на террасе, Точно не скажу сейчас на каком этаже, но мы будем стоять на террасе через пару минут, э, смотреть на море, смотреть на город. Кстати, мы сегодня захватили коптер, с коптер тоже сюда нас, постараемся насытить данный видеоролик этими кадрами, именно свежими, да. И, и поэтому вам станет, я думаю, все понятно, почему вам нужно купить вот это. Здание, квартиру в этом здании или, или не нужно? Или хотя бы присмотреться к нему, решать, покупать или не покупать, это уже вам. На самом деле, вот тоже один из таких именно маленьких нюансиков, которые вообще есть. Вы думаете о строительные леса. По факту, да, это как бы так оно и есть. но Это, это именно... очень чистые строительные да. леса. Этаж. Это лифт подъема техники, мебели к вам на этаж. Вы не можете поднять какой-нибудь диван, используя основные холлы. Это на самом деле очень комфортно сделано для того, чтобы, во-первых, вы никому не мешали, а во-вторых, чтобы вы не грохнули места общего пользования, чтобы они как можно дольше. Мы сейчас просто в них зайдем, вы поймете, что они вот будет здорово, если они будут очень долго такими. Так вот, именно эта история. Тут вот только что ребята как раз там разгружали мебель, и они вот будут ее поднимать туда наверх. Ну, то есть купили телевизор, холодильник, что угодно. А не через лифт, вот сюда и к вам на этаж, а дальше уже в свою ну, квартиру. Телевизор, наверное, маленький все-таки можно будет. Какой, какой маленький? Занести? Здесь ну, у людей не бывает маленький телевизор. Слушай, я свой 75-ку тащил, она там в лифт не совсем залазит, в машину не залазит. Ну, 75 ка понятно. <с> это понятно. А других я не, не бывает телевизор При этом вообще. их как бы два, да. Вот есть один лифт здесь, а второй находится вот с этой точкой. но Ну, все это сделано потому, что у нас здесь два блока. У нас здание поделено как бы на два корпуса. Корпус номер один здесь находится, корпус номер два здесь. Вот, кстати, Сан-Сити, собственно, дом-курорт Гольфкар, который забирает людей э, с парковки и везет к себе домой. Давайте заходим, смотрите, как начинается э, вход в подъезд и, собственно, вход в здание. Смотрите, как классно, да? Заходим, сразу тепло, светло, теплый свет. А, теплый свет, кстати, что очень важен на самом деле именно в интерьерах. Хочу сказать, что ребята, насколько мне известно, взяли первое место а, по России по оформлению входной группы. Не только по оформлению входной группы. Ребята взяли Urban Awards 2022 в номинации Гран-при. То есть было порядка 200 участников. То есть это не какая-то платная тема, где вы заплатили там, не знаете, сколько-то там, 100-500 тысяч рублей. И, и, да. и вам там дали какую-то награду, вы ее всем показываете. Все, это реальная, реальный конкурс. Судьи оценивали сам дизайн здания, экстерьер. Интерьер, территорию, качество строительства и так далее. И это, на самом деле, очень престижная и крутая награда. Может быть, мы дойдем даже сегодня ее видеоролики в этом ее покажем. Да, ну вообще, сам по себе ресепшн выглядит именно вот так. Входная группа. То есть, здесь вот у нас сидит приветливая девушка. Видите, как она улыбается замечательно? Немножко застеснялась. А, это у нас, кстати, ребят, смотрите. Если вы так подумали, что это такое, это не керам гранит, И это, кстати, у нас не янтарь, это у нас оникс. Смотрите, как круто выглядит просто Люкс, да? Макс? А, вообще хочется сказать, что здесь действительно большое пространство, что оно не давит на тебя и что ты вот... Здесь нет вычерных каких-то элементов, то есть ты здесь чувствуешь уют и комфорт. В большинстве, к сожалению, комплексов России пытаются как-то оляпистостью раскрасить вот именно места общего пользования и получается потом как-то вопросы какие-то, много каких-то элементов, много каких-то картин там и так далее. То есть здесь именно такой минимальный, так скажем, стиль, как оно и должно быть. То есть вы чувствуете себя здесь не раздраженно, это правильно. Это у нас, грубо говоря, холл первого корпуса. Здесь у нас находятся, соответственно, ящики. Вот это, кстати, у нас лифт на паркинг, на который мы спустимся через пару минут. На паркинг можно спуститься только лишь через отдельные лифты, которые стоят вот в той части здания и в этой части здания. Сделано для безопасности. То есть с основного, с основного лифта вы не можете это сделать. Можете сделать лишь отсюда. Здесь у нас находятся ящики для корреспонденции, корреспонденции, писем и так далее. Ну и все. Это у нас такая прихожая зона. Кстати, обращайте внимание на обилие вот этих вот статуэток. Мы чуть позже вам скажем, что это такое. Это... Ручная работа, безумных денег стоит, вот каждая такая сотоветочка. Сегодня в нашем обзоре их будет достаточно много. Святослав разбирался именно в этой теме, поэтому я вам про нее не расскажу, я знаю, что они очень долго изготавливались, по-моему, одна из каждая из них по 5 лет доделалась да. и стоит каких-то там бешеных денег, при этом она не является доминантой в интерьере, то есть вы, грубо говоря, ну, она просто стоит, вот как вот здесь, в уголочке. И вот если привлечет ваше внимание, вы вот на нее посмотрите. Если не привлечет, вы мимо пройдете, но при этом она крутая. Кстати, вот это вот у нас круглая, это у нас как бы не второй ресепшн, да, потому что основная здесь у нас находится. Это у нас не второй ресепшн, это у нас ресепшн фитнес-клуба Анкор. Кстати, напомню еще раз, площадь 2500 квадратных метров, бассейн. И все, по последнему слову техники, Спаха, все мама. супер навороченное. Все здесь есть, да. И, кстати, достаточно доступный ценник по Сочи, сравнивая с другими фитнес-клубами. Да, мы это там, по сути, говорили, что действительно у ребят 75 же, да, тысяч у вас по акции, пока идет до открытия, у них будет 110. То есть 110 тысяч – это, по сути, как фитнес-клуб в жемчужине, в старой жемчужине. Здесь это абсолютно новое здание и, по сути, та же самая цена, при этом с более крутым наполнением всего. В общем, это у нас вторая часть, второй корпус. Также здесь у нас находятся ящики письменные, ящики для корреспонденции. Вот такая классная статуэточка еще одна у нас здесь побольше находится. И э, здесь лифтовая зона по три лифта, по три хороших качественных лифта. Кому это надо? Вот ну, ну правда, ну, ну, мы, да они здесь хорошие. А это все, могилев. что вам нужно Я знать. Вдруг вдруг да могилев ну, какой стоит. могилев здесь может стоять? Стоит? стоит. Да, Конэ. короче лифты хорошие, в принципе, как и все, что вы видите вот сейчас вот вокруг меня, вокруг Святослава, это все исключительно качественные материалы. Как в Range Rover. Если уже на середине данного обзора вы захотели купить здесь себе квартиру, вам нужно позвонить нам. Прилететь в город Сочи мы организуем вам VIP-трансфер проживание в лучшем отеле города для того, чтобы вы могли посмотреть здесь интересующую вас площадь. Прогуляемся. Посмотрим, поговорим про город, выберем лучшую планировку и поможем ее вам купить на выгодных условиях. Вы можете приобрести здесь квартиру в ипотеку и при этом не использовать весь свой накопленный капитал, не вытаскивать деньги из бизнеса, а просто воспользоваться комфортным платежом и комфортными платежами в дальнейшем, но уже обладать замечательной недвижимостью при покупке здесь в Сан-Сити. Вот он паркинг, и он новый, чистый, красивый, замечательный. И здесь поддерживается очень правильная такая а, температура. Здесь есть кондиционирование, и ничего, грубо говоря, в вашей машине не испортится. Ну, естественно, если вы ничего в ней важного смотреть, не забудете. Какое, смотрите, какое приятное покрытие, даже приятно ходить. Можно даже сейчас замолчать и послушать, как это слышно. Просто здесь отмыли, отмыли все с порошком. На самом деле, да, дорогие друзья, паркинг большой. Напомню, что он имеет три уровня. И вы, соответственно, можете заезжать. Уже мы только что прошли мимо центрального входа. То есть вы заезжаете в здание, сразу паркуетесь, подходите к лифту, поднимаетесь в лобби, а далее уже вам нужно, воспользовавшись другим лифтом, подняться к себе в квартиру. Маленький есть. есть нюансы. Есть вот особенности. Прям он небольшой, но тем не менее он есть, и мы о нем расскажем. Не критичный абсолютно, но если вы обладаете какого-нибудь Dodge Ram, например, или вы обладаете каким-то лифтованным внедорожником для охоты, то из-за высоты потолков он сюда может не заехать. И также, если вы, например, обладаете каким-то кофром, например, на машине, у вас высокая машина и большой кофр, то он у вас может также сюда не поместиться. Но среднестатистические автомобили, которыми обладают собственники именно этого комплекса, вот, например, Кайен стоит, мы не показываем именно там на номерах, а здесь на самом деле много, он спокойно размещается. То есть без всяких проблем встает, 200-й курзак здесь тоже есть, но он на номерах, просто мы не будем вам его ну показывает, да, чтобы не смущать собственно. Честно говоря, на первый взгляд, может показаться, что даже с, лы с лыжами и со сноубордом на крыше не заедете. Заедете, ребят, без проблем. Вот, смотрите, пожалуйста, вот у меня машина такой же высоты. Все сюда встанет, все будет хорошо. Но есть один нюанс. Просто так парковочное место вы здесь не можете прийти и купить. Во-первых, вы не можете просто так его купить, не владея никакой квартиры. Во-вторых, сейчас по согласованию продают паркинги лишь владельцам крупных площадей. Вот так вот, опять же, чтобы здесь... Всем хватило. Несмотря на то, что их здесь три этажа и, по сути, парковка, как бы, она действительно большая и емкая, но, тем не менее, просто так вы ее не купите. Ребят, знаете, что это такое? Мы сейчас с Максимом заходим в шоурумы. Наши ноги должны быть и так чистые ноги должны быть вообще еще чище. Все должно быть стерильно и, на самом деле, это очень правильная позиция и... Именно с таким отношением можно действительно сохранить качество, которое изначально было создано. Поэтому, когда вы заходите в стерильную, так скажем, территорию, да, которую хотите сохранить в первозданном виде, то нужно к ней подобающе относиться. Sun City имеет 25 типовых планировок. И мы, конечно, не будем вам их все показывать. Мы покажем вам 4. Среди них будут двушки, студии, однокомнатные квартиры. И вот сейчас так, мы стоп. с вами... Вот. Только что переступил порог и с этого момента Максим начинается эксклюзив потому что как все мы знаем просто так шоурумы нельзя поснимать все и показать и мы с вами оказались в однокомнатной квартире и именно вот такого формата должна быть однокомнатная квартира 124 метра общей площади 94 жилой 30 метров террасы и вот такая у вас должна быть кухня-гостиная в вашей однокомнатной квартире если она куплена в сан-сити а не трехкомнатная квартира на той да. же самой Ее площади. Бы в другом комплексе именно так бы ей поделили. Да. То есть здесь у вас хорошего размера кухня, удобный диван, большой стол. Сзади у нас находится спальня и есть еще большая терраса. Вообще место вот, ну, вот в элитке ценится простор. Здесь большая просторная территория снаружи. Здесь просторный вид, кстати, мы сейчас тоже посмотрим. И просторные вот такие площади и концепция действительно очень хорошая. Выйдем с вами на территорию самой террасы и поговорим с вами про район. Ну и, собственно, то, ради чего люди здесь достают телефоны обычно на это, в этот момент, это вид на Черное море. От края до края актер, про который мы уже сравнение сейчас с вами а, обсудим и сравним его с ним. Ну и посмотрите, там находится у нас центр города Сочи. Это у нас центральная артель и курортный проспект. И каждый день вот тут вы будете встречать закаты. Провожай только. Да. встречать будем рассвет с той стороны. Да. Но мы находимся сейчас с вами в районе Приморья и Благодать. И именно этот район, он вообще отличается от всего Сочи тем, что это изначально бывшие санатории. Некоторые из них действующие, некоторые не действующие, некоторые на реконструкции. Но тем не менее, санаторий актера Джоникидзе-Ворошиловский металлург и санаторий обладает зелеными территориями. Именно... Очень много людей просто ругает центр Сочи за то, что его прям сильно застроили и зелени там стало меньше. Но здесь, как вы видите, территория реально тронута и сам Сан-Сити вписан вот в этот ландшафт. Ну, на самом деле плюсы проживания в районе Примоги это именно его экологичность, это его а, зелень, которая у нас здесь. Смотрите, просто сколько вечно зеленых. Сейчас зима вообще-то. А, практически без одного дня декабрь. А здесь все зеленое. И а, район застроен в основном и проживают в нем... Люди в частных домах, виллах и коттеджах, которые располагаются в верхней части. Ну а здесь это у нас в основном санаторий. Когда едете к себе домой, проезжаете через эту зеленую а, территорию, небо не видно, все в ветвях, вот за это ценят Приморье. Поэтому и еще почему? Потому что здесь проживает очень мало людей. У нас здесь свои приватные пляжи, здесь не будет большого количества туристов. Здесь все а, сделано с упором именно на приватность и на эксклюзивность. А можно вообще сказать, что в районе живет немного людей, но у этих немного людей сосредоточен большее больш количество капитала, капитала в Сочи. Страны, страны, страны может быть, да. Но здесь просто на самом деле очень много известных людей, у которых есть виллы, и они вот находятся вот в этой части. Почему они вообще выбирают Приморье? Потому что он зеленый, и ты вот ставишь именно виллу, как это на Кипре мы научились новому слову, на природной элевации, то есть каскады, по сути, вот метод, и у тебя вид открывается Всегда на море. Всегда панорамный и всегда очень широкий. Ну, а теперь давай-ка накидаем камни в огород актера Galaxy, который находится перед нами. Ребята, очень знаковый объект. Вы его все видите, также же Сити, да, сити Это у нас атриум. Кто не знал, здание такое полукруглое, с стеклянной крышей. Но это прежде всего апартаментный Комплекс. Я бы хотел все-таки сказать, что это несравнимые вещи, хотя люди все-таки их сравнивают между собой. И давайте вот просто поговорим на языке тех людей, кто их сравнивает между собой и выявим, какие плюсы, какие минусы. Актер Galaxy – это апартаментный комплекс, и он все-таки предназначен именно для сдачи его в аренду. Первый момент, который, наверное, будет смущать именно людей, которые хотят приватность какую-то, это соседство. Оно будет постоянно меняться, то есть у вас сегодня шумный сосед, завтра у вас тихий сосед, послезавтра у вас сосед с ребенком, и вы никогда не угадаете, кто у вас будет жить завтра за стеной. То есть это всегда такая лотерея. Здесь же эта проблема решена. То есть у вас здесь постоянное количество людей, люди покупают апартаменты в собственность, и если он не живет в этой квартире, то он в ней просто не живет. Если он живет, то вы всегда с ним знакомы, со своим соседом, и он вас никак не поставляет. То же самое еще хочу сказать, что они построены плюс-минус в одно время, там небольшой, конечно, разрыв есть, но у актера Galaxy вот именно фасад с его вот этими перилами на балконах, он на самом деле... Если бы там не было шезлонгов и истории, которая там стоит, да, безусловно, оттуда открывается хороший вид, если ты сидишь там на своем какой-то ротанговой мебели. Но отсюда он смотрит так, что в глазах чуть-чуть ребит. Здесь же эта проблема решена, то есть вы можете поставить сюда шезлонги, но Сан-Сити сам со стороны как сейчас, так и с шезлонгами будет смотреться замечательно, потому что их просто будет не видно. Это такое, знаете, отличие. Ну, как я уже сказал, что сам по себе актер Galaxy не особо можно сравнить именно с Sun City, и Sun City можно все-таки сравнить с Хаятом. Хаят находится у нас в центре города, и это другого класса недвижимость, и вот их между собой можно сравнить. Но Хаят обладает немного другой концепцией. Хаят это все-таки отель снизу и апартаменты сверху. Но именно по сервису они плюс-минус похожи. Там также есть охрана, ну как бы и в актере тоже она есть. Там есть бассейны, там есть кухня, рестораны и все-все-все. Но у Хаята нет территории. По формату именно отделки холлов они достаточно похожи, но Хаят старый. То есть он уже в некоторых моментах требует внимания к себе, требует какой-то реновации, что-то там переделать, где-то там нужно повести косметику, но формат именно похож. Но только у Хаята есть один минус. Это отель на нижних этажах а резиденция сверху. То есть у вас опять же есть меняющаяся аудитория, здесь же этой меняющаяся аудитории нет. И у Хаята нет территории, так как он находится в центре города, поэтому у вас есть само здание, есть внутренняя инфраструктура, а здесь у вас есть 2,2 гектара земли, и сколько? 018 0, 16 коэффициент застройки. Да, совершенно верно. То есть главное отличие, когда нам часто спрашивают, да, что, Сан-Сити, вот есть центр города по этой же цене. Во-первых, в центре города нет территории. А Во-вторых, когда вы говорите по этой же цене, когда вы думаете, что сан это дорого, давайте-ка обратимся к цифрам: 625 тысяч рублей за квадратный метр. Давай назовем вилку. А, а... Вилка цен. Да, да. мы уже говорили, 27 миллионов рублей, минимальная стоимость лота, это студия, которую сейчас будем показывать, которые не продаются. Вообще вилка цены это 625 миллион 200 за квадратный метр. Если мы с вами берем Хаят, например, тот же самый, то там полтора-два миллиона за квадрат, еще за полторашку нужно Если мы возьмем курортный городок, там у нас уже больше миллиона рублей за квадратный метр. Если мы возьмем какие-то знаковые крутые объекты, на уровне которых и построен, Сан Сити, то везде ценник выше, поэтому, ребятушки, Mantella. 625, Seaview Residence, да. 6 миллионов за квадратный метр, они ну, поставили рекорд в этом году, о чем вообще мы говорим, да. Да, максимум, а, но опять же, мы с вами вообще говорим про Сан Сити, так просто немножко затрагивая какие-то другие комплексы, но концентрируемся именно на нем. А... А... Пару слов, пару слов просто про ремонт, мы на нем не будем сейчас заострять внимание, мы вот здесь ходим и, как говорится, вот эти интерьеры, вы наблюдаете за нашими спинами, что происходит, да, вот эти интерьеры это э, просто то, как здесь он выполнен, мы не будем застрять заострять внимание на диванах, там вот на этом всем, просто походим и покажем вам. Мы просто пока смотрели эти шоурумы, вот со Святославом пришли к мнению, что... Элитная недвижимость, она должна быть собрана на заказ, потому что Роллс-Ройсы собираются на заказ. Да, мы сравниваем с сити кстати, с Роллс-Ройсом именно вот поэтому, потому что э, Максим считает, как, что э, вы должны обязательно купить здесь White whitebox. Ну, в принципе, здесь все квартиры продаются в whitebox. И далее уже обратиться к дизайнерскому бюро, которое находится у застройщика прямо Либо здесь. к другому. Да. Это их выбор. Да, либо к другому. Здесь есть 26 типовых вариантов. И, соответственно, можете какой-то свой выдумать. И вам делают уже все под вас. Вот как раз как собирают Rolls-Royce. Каждая ниточка, каждая строчка. строчка кожа, и кожа и дерево. Это все вы собираете здесь на заказ. Потому что вы платите... Не сказать, что прям какие-то космические деньги, да, именно за этот объект недвижимости. Он стоит своих денег, он стоит немало и здесь вы должны именно собрать его так, как хотите вы, чтобы ваша душа радовалась. И здесь вот э, типовые варианты, мы просто вам показываем планировки, то, как ребята делают, но мы не заостряем внимание ни на диванах, ни на поверхностях, ни на технике, ни на чем. А я спорю с Максимом и говорю, что э, э, как по примеру Дубая, где вся недвижимость дается с ремонтом, то есть ты просто выбрал, э, очень приятно, когда такой лот вы покупаете, вы приехали, его посмотрели, выбрали какую-то картинку, ткнули, уехали на 5 месяцев, приезжаете и уже у вас все готово. Вы не занимаетесь этим ремонтом, ничего не согласовываете, ничего не делаете. Я думаю, многие со мной согласятся Максим, потому что... А, да, ты абсолютно здесь прав, но если тебе вот как в Rolls-Royce опять же дают, например, возможность выбора ниток, именно красная, коричневая, желтая и так далее, то тогда окей. Здесь то же самое, то есть тебе не придется, когда ты работаешь с опытными дизайнерами, они сами за тебя предлагают. Ты можешь как-то их корректировать. Точно так же, как и в Rolls-Royce, тебе говорят, что сиденье другой формы не будет, потому что это удобное и оно будет вот такое. Ты можешь выбрать только его цвет. И здесь ребята за тебя сделают качественную планировку и сделают все вот как это есть. В общем, а мы вообще находимся в спальне. Ребят, да. <звук> Крутой интерьер, крутые дизайны, смотрите, крутые... Вот такие современные телеки на ножках от Samsung здесь стоят, да. И а, здесь у нас спальня. Понятно, что вид у нас также такой же крутой, который мы вам сейчас показывали. Понятно, что здесь все. Потолки высокие, все как нужно. А, двигаемся сейчас в соседнюю планировку, в студию. Смотрите, во-первых, мы покажем точно такую же квартиру, только распланированную в двушку. Она находится за этой стеной. А, также в крутом дизайне будет совсем другой дизайн, совсем другой интерьер. И а, маленькая особенность, так как у нас... Планировки меняются от этажа к этажу, потому что здание имеет такую интересную геометрию. геометрию. Да, да. Если вы хотите, думаете, что на нижнем этаже вы сможете купить такую же квартиру, вы ошибаетесь. На нижнем этаже, чтобы получить точно такую же планировку, нужно будет купить носовую квартиру плюс студию к ней, потому что они будут меньше по площади. То Есть, есть некоторые особенности, мы о них знаем, мы э, готовы вам о них рассказать, для того чтобы помочь вам в выборе квартиры. Именно здесь. Также в этой квартире вот санузел, и вы можете скомпоновать его так, как хотите. Угловая ванная, какая-то, которая посредине будет стоять, более кремовые оттенки. Все, что хотите, вы все можете это сделать. Ну а и... сейчас мы заходим а, в квартиру, в студию. Священный Грааль. Священный Грааль, который просто так невозможно здесь купить. Сразу вот паркет, наверное, отмечу, Макс, паркет крутой. Я вообще хочу сказать, что здесь кардинально меняется сам стиль интерьера вообще. И это, по сути, сделали все одни и те же ребята, просто... В совсем другие стили, абсолютно разные. То есть вы можете к ним обратиться, к другим обратиться, но лучше, конечно, обращаться к тем, кто уже делал ремонт именно в этих зданиях и понимает, например, особенности планировок, там, точек выводов и так далее. Студия, которую очень сложно на самом деле купить, и вам ее дадут только если вы купите большую площадь, либо если вы сильно об этом попросите и вот э, Венера зайдет в Марс или Марс в Венеру, и в общем там все звезды сойдутся на небе, и вот вам разрешат ее купить. Да, все это сделано для того, чтобы. Не покупали их под сдачу и опять же формировали правильный контингент правильных соседей то есть это наверное главное что необходимо здесь буквально минут наверное, 20 мы общались с застройщиком в фойе и ну, поняли его отношение вообще к этому проекту к тем людям которые вообще здесь себе что-то покупают и к тем людям которые вообще сюда заходят и которых сюда пускают и самое главное еще к тем людям которые все это обслуживают Потому что человек очень э, педантично за этим всем смотрит и очень, самое главное, трепетно относится к своему детищу. Ну, мы, мы просто да. много что там послушали и посмотрели, что человек прям болеет своим проектом и он вот э, готов за него, ну мне кажется, любого в разорвать, чтобы он был да. просто э, максимально в лучшем своем исполнении. Не могу с тобой не согласиться, Максим. В общем, ребят, смотрите, здесь у нас так же, как и везде панорамное остекление, классный крутой вид, балкон, все как нужно, никаких радиаторов, не, не говорим уже про это, здесь все очень-очень-очень на высоком уровне. Здесь находится санузел, вот такой вот, да, компактный. А двигаемся дальше, показываем вам такую же квартиру, как в только что, в которой мы стояли, только уже распланированную в двухкомнатную квартиру. Это точно такая же планировка, просто зеркальная, но при этом она не стала меньше. То есть да, как бы там у вас большая кухня-гостиная, но здесь вместо этой большой кухни-гостиной у вас две спальни, вот эта и вот эта. И вот здесь у нас также имеется еще одна кухня-гостиная. Да, и она тоже не маленькая, мы сейчас тоже зайдем. Полноценная двушка, смотрите, вот такая вот такой дизайн, такая спальня, крутой прямой вид. Зато представляешь, как вот ты просыпаешься вот да, здесь и у тебя открывается вот и радуешься просто тому, что ты смотришь туда, куда можешь смотреть. Заходим во вторую спальню, также абсолютно кардинально отличается дизайн. Вам, наверное, сейчас не видно. Здесь телевизор висит. Такая вот темная, темная стена, висит телевизор. Также здесь у нас такое стекление, кстати, интересное такое, знаете, место для того, чтобы здесь какую-нибудь рабочую зону организовать, да? Стол поставить, сидеть, работать, смотреть вон туда вот на море, на восточную сторону. Да, и э, с этой стороны у нас находится кухня-гостиная, ну, здесь санузел. И кухня гостиная смотрите, кстати, пишите комментарии, как вам вообще ремонт и как вам дизайн, что как... вам понравилось, что вам не понравилось, как вам вообще обзор, он на самом деле достаточно большой, длинный и мы на очень многих моментах заостряем здесь внимание для того, чтобы вот вы открыли этот обзор, Сан-Сити, самый полный обзор, да, и поняли, какая здесь душа, что здесь есть, какие есть сравнения И все вот Чтобы вы ответили на этом, в этом видео На все свои вопросы, которые у вас есть Потом по ссылочкам внизу Позвонили нам, мы вас встретили в аэропорту Организовали трансфер, рассказали вам все про сан И вы вот спокойной душой купили Начали делать ремонт Вышли на балкон, посмотрели На первый подъезд, увидели какой он Классный стеклянный Кто оттуда стоит на, на второй смотрит видео то же самое, посмотрели на море Полюбовались. Вот такая вот громадная, поясывающая терраса у вас имеется. Соответственно, это у нас кухня-гостиная. Здесь у нас спальня, там у нас дальше вторая спальня. Вокруг все очень ухожено, прилизано. Кстати, не могу не отметить вот это вот э, остепление, Макс. Потому что внутри прям прохладно, комфортно. Хотя на улице сегодня очень жарко. Смотрите, как мы отражаемся просто в стекле, которая отделяет у нас. В соседнюю а, квартиру. Да, смотрите, классно, да. Это, мы кстати, находимся прямая, я хочу сказать, прямая, солнечный свет сейчас вот именно идет в эту квартиру и в ней прям прохладно. Ну, ты это только что сказал. Я просто хотел сказать, что солнце светит прям четко сюда. Да. А мы, кстати, сейчас, по-моему, на 28 этаже находимся, потому что над нами два пентхауса, и все. Это у нас 30-этажное здание. Напомню вам, смотрите, вот так вот это все выглядит. Классный, да, дизайн. Это у нас в фитнесе на потолке будут вот такие вот прозрачные причудливые э, окна расположены. Пойдем тогда дальше, пойдем посмотрим по сути еще один шоу-рум, четвертый и дальше уже мы поговорим наверное еще раз о вилке цены, поговорим именно про ну, площади какие да, здесь встречаются, потому что каждую конечно планировку здесь ну, не обойти, да, и в этом нет никакого смысла. То есть здесь нужно именно смотреть а, саму по себе концепцию. И также вот мы сейчас с вами проходим именно по местам общего пользования, да, и а, здесь вот хочется сказать, что так же уютно, как и было в холле То есть нет каких-то лишних картин. То есть все выдержано и все вот в едином стиле. Ну да, на самом деле очень, очень, очень сильно все сделано. И у этой квартиры... У нас... а, секунду, секунду, секунду, попрошу вот внимание. Ну, Подъезды тоже охлаждаются. А я даже не обратил внимания. Да, это на самом деле, как бы мы же в Сочи живем, и все-таки это важно. Смотрите, заходим в квартиру, в которой есть очень крутая особенность. У нее на террасе располагается джакузи. Представляете? Джакузи на террасе. Да, это на самом деле у вас тоже самое может быть на любой из ваших террас, потому что здесь есть именно квартиры, которые позволяют возможность позволяет вообще разместить террасу. И здесь значит вот такая вот площадь. Двухкомнатная квартира с большой кухней гостиной. Просто бегло давай вот покажем, что здесь вот есть значит спальня, там еще одна спальня. Вы если купите такую квартиру в Черне, можете сделать из нее однушку, трешку из нее делать не надо. Забудьте это, это, это, да, запрещено. да. Это, не запрещено, спальня, но просто, это не запрещено, но просто если кто-то из соседей его знает, очень косо на вас будет смотреть, если вы из этой площади сделаете трешку. Все здесь, кстати, Максим, обрати внимание, здесь упор сделан именно на кухне-гостиной, то есть центральным действующим таким звеном, везде идет кухня-гостиная, хотя... Я помню, что ты приверженец того, чтобы э, в мастер-спальне был обязательно санузел. Ну да, это просто правильное решение, и я исходя из этого, например, тоже говорю, что лучше делать дизайн под себя, именно планировочное решение, так чтобы у тебя был комфорт в мастер-спальне. Ну вообще два санузла как бы на такой площади должно быть. У тебя должна быть главенствующая спальня и спальня вот вторая, чтобы она сразу выделялась. Чтобы она не вы, она вот должна быть твоей. И обратите внимание, я хотел показать вам а, вот здесь спальню. Смотрите, это северная сторона. Она того, что северная не менее а, видовая, не менее классная. Там у нас находится виллы, там находится у нас зелень. Летом понятно, что это все по-другому, все верхушечки а, зеленые. Ну а зимой чуть позже, а, вон туда вдались, если посмотреть, кстати, давай выйдем на террасу. А, мне кажется, уже у нас снежные шапки появились, да, у нас уже появились снежные шапки вон там. Скоро начинается горнолыжный курорт. И, как и обещали, здесь у вас своя собственная джакузи. Пожалуйста, закажите, вам застройщик согласует, установит сюда джакузи, будете здесь кайфовать. Его, скорее всего, вертолетом сюда будет поднимать чуть Да, потому что на Актер Галакси недавно просто поднимали джакузи вертолетом, и здесь, э, по сути, ну, короче, как-то его поднимут, если это подняли, то и вам тоже сделают. Да, вокруг нас, э, нас окружает район Приморья, здесь у нас частный сектор. Вот такая вот гористая местность. Здесь также у нас большая опоясывающая терраса, ну такая узенькая, да? Ну и, соответственно, этот вид, дорогие друзья, вы, в принципе, уже и э, видели. Здесь действительно просто живет немного людей. И вот именно этот район всегда и ценился, потому что он приватный. То есть у тебя соседи здесь, во-первых, все с очень хорошими возможностями и правильно воспитанные. И они еще и не шумят добавок. Вот мне кажется, вот так и должно быть вообще всегда. Именно поэтому этот район лучше, чем центр. Потому что в центре вот ребята на БМВ, знаете, выхлоп себе вот этот сварят, та-та-та-та-та, вот это делают. Здесь как бы с этим полегче. Ну, здесь тоже иногда бывает разгоняются по курортному проспекту. Не... В центре просто есть девчонки, которые постоянно вот ходят, поэтому и ребята пытаются привлечь внимание. Здесь девчонки сидят у себя вот уже в апартаментах. Кого привлекать? Здесь потише происходит. В общем, напомню вам, что если вы заинтересовались этим объектом, прилетайте к нам в город, мы вас встретим, организуем трансфер заселение в лучший адель города, покажем здесь все, походим по этим шоурумам, сравним с другой недвижкой, походим по другой недвижке. Я думаю, у вас будет полная картина вообще, нужно ли вам потратить здесь 20, там, 50 или 100 миллионов рублей или не стоит. Но 100 миллионов это не самое дорогое, кстати. Здесь, здесь есть э, лот. Я не знаю, к сожалению, сможем ли мы сейчас в него попасть, но очень бы хотелось. Он, наверное, будет относиться к одному из самых дорогих лотов в Сочи. Но по нему это пентхаус Я не скажу вам, сколько он стоит Просто для того, чтобы никого не смущать Но если вас интересует пентхаус Сан-Сити, вы действительно хотите обладать именно Уникальной недвижимостью Штучной недвижимостью в России Не только в Сочи, а в России То вы можете запросить информацию У нас есть менеджеры, которые занимаются подобным родом Недвижимостью, они вам позвонят И в общем, проконсультируют, сколько он стоит Накручиваю зум И Макс поближе И Макс погнал в общем, мы находимся уже внизу, и мы с вами посмотрели вообще, как выглядит Сан-Сити. Я надеюсь, что вы с кайфом провели это время, что вы выпили не одну кружку чая или кофе, или, может быть, винишка что угодно, что вы съели печеньки, все, которые вы себе положили, и прониклись прониклись самой концепцией Сан-Сити. я вам просто сейчас расскажу секрет свой. Это действительно мой любимый комплекс в Сочи. Я вот как переехал в 2016 году, все время на него смотрю. И когда еду по Курортному проспекту, он является для меня как архитектурная доминанта. Я еду и смотрю на него, а он смотрит на меня. И сегодня мы вместе встретились и кайфуем, потому что мы снимаем про него обзор, а он находится у нас сейчас вот так вот, как вы видите, бомбически в кадре. И... Если вы хотите приобрести недвижимость, вот без всякого предысловия, да, вот, потому что это, потому что вы просто хотите купить Сан-Сити, то ссылки указаны внизу в описании к этому ролику. И мы с вами просто придем сюда вместе, часа 4, может быть, 5 потратим на то, чтобы посмотреть каждую пальму, плитку, освещение, фасады, виды, посмотреть каждую планировку, каждую студию, и вы точно так же проникнетесь, как вы прониклись, возможно, через этот обзор. Мне больше нечего рассказать, господа. Так, да, ребят, пишите комментарии, как вам вообще формат. Как вам мы, как наши костюмы, как Sun City, как вообще все. Ну, а с вами были Макс Репьев и Святослав Клютинский с города Сочи. Всем до новых видео и всем пока. Ссылки внизу.